Что успел? Удар. Гол. 1-0. 1-0. Вместе вот этого молодого защитника. Мое значение пенальти. У был вариант сыграть на трауре. А вот так по центру тоже можно. И легкая паника в обороне Эвертона. Но, но все-таки отбили. А защитник сбрасывает. Это Кин. И удар слета. Но решился. Поймал мяч на подъем. Миральяс. Кевин Миралиас. Удар в ближний угол. Все видел вратарь. Придает ускорение мячу. Право. Молида. Очередную атаку готовит. И вот она пошла, пошла, пошла. И только своевременный выход из ворот. Разряжает Европу. Удар из-за пределов штрафной. Шнедерлен. Нюдь не последний дальний удар, который мы увидим. Передача Трауре, скидка и удар из-за пределов штрафной. И, по-моему, этот мяч в створ. На пластике полвека спустя. Все прекрасно. Фактически фолл, наверное, был бы кстати. А так дело дошло до удара по воротам Трауре. Нужно постараться их снабдить. мячом. Отличный пас Дэвиса. И момент! Первый момент Эвертон создает. И впервые Лопес. Вот как здорово сыграл Дэвис и... И дальше Трауре продолжает атаку, а Нобиль Фекир. Шнедерлен, в общем, пытался сыграть. Вот так, вот так! И мяч в крестовину попадает. Река... Мемфис Депай. в Эвертон идет вперед, удар! Плохой удар мяч. Ушел далеко, принял мяч спиной к воротам, одним движением оставил. Но вот сейчас дарит его подопечный мяч сопернику. Классен! Вратарь сумел переложиться. Сумел атаковать. И это может быть очень опасно. Удар поворотом. Здорово вратарь играет. Пик, Пикфорд Мемфис Депай. Мяч уже в штрафной. И пробить. Последний момент. Здорово как Трауре. И подкручивал мяч в дальний угол. Берж. Большие проблемы у Пикфорда. А здесь, видите, вот контроль над мячом. И э, провел не так много атак с проникающими передачами в штрафную. Эвертон дважды был очень близок к тому, чтобы забить. И только вратарь, только мастерство Антони Лопеша э, спасало Леон. Ну, а ведут гости не только благодаря этому, но и благодаря точному удару. Набили Фекира с 11-метровой отметки. Ходить, я помню, там э, 5 ровно или там 5 с одной секундой. Так или иначе, пятая, шестая минута, 1-0, Леон э, реализовал этот как возвращать до 30% от покупки техники и гаджетов? Летти shops отдаст часть денег тебе обратно с покупок во всех популярных магазинах. Хватит мечтать! Действуй! Начни экономить прямо сейчас! Ссылка в описании. Картина совершенно была, но пока 0-1, хозяева проигрывают. Второй тайм начался именно при этом счете. Это атаки Эвертона Холгейт. Передача! Какой опасный пас и наделал, я думаю. Да, это ему, но так или иначе, наседать. Хозяева скидка, опасный момент, удар в упор. И только что вышедший на замену прерыва. Лукман еще раз смотрит, наконец-то, свою функцию. А, Мухтар Дьякаби, которому очень опасно а, пас уже в штрафную. Удар на исполнение, на исполнение. но Тонкий такой удар выполнял, но посмотрите, видите. Да, да, так оно и есть, троллировать ситуацию. Но в целом, я считаю, Леон достаточно уверенно контролем. И, видите, проводит атаки опасные. Вот Лукман желтую карточку получает как раз собирать на себе. Сал, бразильский защитник, перед тем, как получить травму и покинуть поле, сохранил ей шансы на успех Мартинеса в той же Баварии, 40-миллионного. Замена, замена у... Сейчас попрактикуется. Подача... Кин выпрыгнул и долго так зависал, тянулся к мячу. Ну а что делает Эшли Уильямс? Я думаю, что это достойно желтой карточки. Так можно спровоцировать конфликт очень серьезный. Сложно сказать. Нервы, что ли, сдали у опытного Валийца. Валийцы вообще всегда были. Но вот, наверное, не благодаря вот таким действиям. Но я говорил, что тут потасовку можно спровоцировать. Она и состоит. Но все это очень некрасиво, и самое главное, непонятно с чего. В первом тайме команды... Э, са... Желтая карточка Троэре и желтая карточка Уильямсу. Я думаю, что в данном случае это к лучшему. Дать возможность командам играть в футбол. Что там? То, что мы только что видели и видим сейчас на повторе. Но Сердит Уходит у хозяев и вместо него Сандро Рамирес. Апеллирует к арбитру футболиста Леснова. Стандарт в его исполнении. На вес удар! Гол! 1-1! Эшли Уильямс! Саунд... Я думаю, что Уэйн Руни думает примерно то же самое. Идеальная подача. Сигурдсен славится. И я э, приводил статистику. 42 мяча. Но есть еще и статистика, как забил. Но... Бизон. На высоком. Итак, подача. Удар штанга. И... Мяч едва не попадает в сетку. И... Залететь в сетку. Ну, или направление полета. Свой. проникнуть в штрафную передача удар пяткой гол какой гол какой шедевр это бертран троуре смотрите как все здесь синхронно исполнено и вот это вот конечно это плавно хотел бы вышел на замену это именно он проник в штрафную и то